Понятно, блять, не пускает. Ну как обычно. Начали вайпа, всегда так. Надо важно. идти на Restex. Это реклама. Что? Итак, дамы и господа а также мои дорогие зрители, а также новые зрители. Здравствуйте, я вам всем очень рад. Этот видеоролик на таки выходит. Вы меня очень сильно просите выпускать постоянно видосы, господа. Но давайте будем реалистами. Часовые ролики, они делаются довольно-таки трудоемко, сложно. В общем, я не буду жаловаться, но говорю вам сразу. Хотя бы раз в две недели будет видос. Это стопроцентная информация. И, пожалуй, приятного просмотра. Этот видос будет лучше других. Как я уже привык говорить, этот видос будет лучше других. Пересаживайся. Пересаживаешься на пенис? Ага, Это твое лицо. Как обычно, давай я за камнем, деревом. Может, третьего пистюка позовем? Третьего пистюка? Ну да, правда. Антон, что ты хочешь ему сказать? Я не, ему ничего не хотел сказать. Ну, в общем, Грушарус, нам нужен третий тиммейт. А че только... с Евским случилось? А у него, скорее всего, светов нуля. Он чё, не будет Но, играть? Ну, если ты не сможешь, мы никто не обидимся. Мы только за. То есть, Антон очень хочет, чтобы ты с нами пошел. Нет. Мы сойдем? идём? Не, не знаю. Алло, Тима, помогайте мне. Ага. Ну, как вы зайдем? У тебя спорта? И что, сейчас? Нет, у тебя прямка. у него прям Да, он может зайти. Локсик, Антон. Он-то не так пожалуйста. Груша, да отъебись ты, пожалуйста. Да, обижен на меня. <свят> как вы уже догадались, мы очень хорошо ладили друг с другом, очень хорошо друг друга понимали, и соответственно готовились к кончалу байпа, но все было не так гладко, как нам казалось. Трио 5, единственный x3 сервак, я не понимаю почему, Ну ладно, не суть. У нас была некая проблема в виде того, что мы не могли зайти, потому что сервак был постоянно заполнен. так еще и постоянно лагал. Надеюсь, это в видосе не будет заметно. Соответственно, я занялся добычей камня и дерева для крафта лука, и соответственно стрел. Залутание воды, как вы уже могли догадаться. Я нарубил свинью, камня. А что, еще свинья. Ну, само собой меня тэпают, сначала вайпа, однозначно. Та... Только не кусайся. Блядь. Да суицидность. Антон, ты не думал какие взять, я не знаю. Ладно, суицидность тогда. Найду другое место. -то боже. Блядь. Антон, не бей ее. Та вот, боже. Та боже. <laughs> уже? Что? Твоя жизнь в моих руках. Ты. Ой, ты... наоборот. А... да блять ты ты видишь? Все, надо просто увидеть это от моего лица. Ну, шар... я тогда дерево пофармлю. Сейчас подожди. Ой. Чё, чё? Чё? Вы нам нужны добыть скандал. Я дерево, я дерево. Что? И камень, Почему сейчас? А, да, кстати. Надеюсь, Давайте. я не кикнул. Нет, не кикнул, славно. Иди ко мне, Антон. Антивоха, походу, не завезли. Круто. Двойник через дерево просвет, и просвет сразу. Ой, с просветом типа и будут играть. F5. А f5 нету, просвета нету. Так инструментами. Ой. F5 тоже нету. Антон. <sharp inhale> да блять! Антон. А? Хоть шутку дня. Давай. Груша раз вылетел. <п goal> Ой. Он сам посмеялся над собой же. Это шутка. Вайпа будет. Крустным. Надо, чтобы кто-то из вас, ребята, сейчас, пошел на бокам. Ну, наверно Мне По... карта нужна будет. Подожди, сейчас давай сначала Стой, я. Стой, ты сейчас сначала скинешься сюда. Да, да. Блядь, иди не, иди не идите ко мне, не идите ко мне. У лодки стойте. Мужик, вот то ебашит по звукам. Раз хаты два хата, это очень плохо. А заради дальше? Не, не, нет, не. про то, что нам помешает застроиться. Да, у нас даже дома нету. Какого? уровня либо, либо может быть онлайн. Здесь грузы я, заберу, вукуруза, то, я вообще, конечно, и но пусть ему тут вот У нас ударяли У меня была был доруб У меня он. Так, славно. Нам нужно еще таборик. 17 секунд, я апаю. Давай же. сейчас на стены. Камень. С какой стороны они долбили, Грушарус? сейчас я, я, сейчас я тебе апну. Покажу. Сними дверь сразу, я загоню. Наверх, Хуё. наверх, наверх. Ну все он апнул уже. Сейчас я скрафчу дверь. А, сейчас сними дверь сверху, вот так вот, как ты сидишь. То ну, есть, так вот сядь, блядь. на край шехтон залезть. Подгони, подгони коптер. Антон, скинь мне дверь и подгони коптер. Я тебе не могу зайти в хату. Выйди, точнее. Пиши. Давай быстрее, мне Молодец. топливо кончается. Я... Подожди, я не могу, блядь. Наверх иди, наверх иди. Молодец. У меня осталось два топлива. Тебе трейдер это даст. М -м. А, давай я просто войду в дом, что я тут маюся. О, ну, заходи. Ну давай тебе ничего не угрожает ну... и быстрее Подожди. охуеть человек бежит по полю он пропадает передо мной Ну это типа антивых система не по Нет. под елкой справа и один еще под елкой справа ну выжих нашли Новая 35 всего пайпа. Убил, 5, 5, 5, 5. Убил пайп. дал по башке ему. Пока. 10 паков, типа. Убил нахуй, упал. Ну, плюс пайп. Плюс пайп. Кстати, за... заодно за те семь. Красивый пайп. большой дом. Пошли дом, золотая его. Снимай дверь. Сейчас Бежи сюда, бежи сюда, бежит сюда. Убил его, нет сейчас подожди лузино бежит сюда да, так нам бы сейчас их костям нормально а ну, поставку мне кажется будет нормально на он там поделись Душарсом поделитесь. Воевать за данбас, Я типа самый умный. Не, я, я, я чуть-чуть не знаю, полстака возьму, ладно. Толстака? Ну, так. А -а -а. Соседи, казалось бы добрые, довольно таки слова, они должны вам помогать, не мешать, ну да, конечно. Нас убивали, пытались убивать, дургемперили, пытались дургемперить, и соответственно мы это просто так не оставляли. Но основная цель вайпа это построить огромную ферму кукурузы, и соответственно понять, насколько это выгодно. Но я вам говорю заранее, эти люди, эти 9 человек, 3 мы, будут нам постоянно мешать. И как будто бы я не знаю, они как знали, что я буду поселяться именно тут, поселились именно тут. Круто. Ты уверен, что там пусто, Антон? То есть, ты уверен, что там пусто, да? Там шиндок? Как же я не ненавижу, когда ты коптером делаешь... Это же пусто, да, Антон? Посмотри в него. Ебать! Пусто, да? Пусто. Сейчас заодно на арбалет посмотрю. Арбалет просто божественный. Благодарю. Томик тоже. Спасибо, Грушарус. Спасибо, Грушарус. Спасибо. больше ничего не буду делать. Минус один. 37 Подожди, я убил нахуй. Лутай. А коптер забрать из что не думал? Ладжак. Антон. Антон, я теж. Я этого хадику РБ. Да, Грушару заведи свой коптер. Я У него тут овер много. Заруби, заруби его, забери, заруби. Блять! Толбоеп. Меня Сталина убил, это вообще такой он? Пробил, А чем его рубить -то? Он сейчас мне сядет. Эй, это... ты можешь его пойпоешь? Да, шоу да, да, подойди ко мне. How? How? На самом-то деле, именно этот фрагмент является максимально-таки интересным и довольно-таки ярким в этом вайпе. То есть, в начале вайпа, представь, кто-то рейдит Хаду, а ты прилетаешь антирейдишь там 47 миллионов человек, но они идут, идут и идут. Это реально было интересно антирейдить, но, к сожалению, к моему огромному сожалению, их было реально много, и всех убить просто невозможно. Субтитры делал DimaTorzok Просто не понимаю это хуйней Прошу сесть, просто сядь, блять Зачем такие вороты крутые делать Насхуй в коптере Охуенно Ребята, у кого там на заднем фоне ебутся? Можно потише, пожалуйста? У меня все тихо. У меня все тихо. У меня все тихо. Ну хорошо, тогда это у меня. А где они? Меня Вот они. коптер, поспасите коптер. Сошел? Блядь, да садисты. Сзади еще один. Ага. Где тут душарус блядь? Ну двое. Хуя себе. Да все, это соседи наши, они в дом забегают постоянно. Забей, на них нет времени. Давай сейчас что-то адекватное поищем. Я там коллег, хочешь прикол. Ты одного убил? А там... Одного а, прикол, одного вылетело. Мне лагает, люто лагает. Я починил, вылеты. Пошли, обратно его золотой сейчас. Ты сдох, грушарус. Друша раз тащи. Коптер пиздец лагает. Он умер. Меня Нет. лагает, меня лагает люто. Ты сдох, Шарус? Мне... Меня... Да, меня лагает, то я не понимаю от чего. Сзади. Он сдох. На коптер не опускается, сука. Я убью его умру. Убил его, чем это? Да, да, он, он уснул, я его убил. <связываю> уснул и убил он его? Он встал, короче. А вот именно с этого рейда, господа, начинаются некие маленькие пролагивания. Но это еще цветочки. Дальше будет полная жесть, что невозможно будет играть. Но пока можно играть, я вам желаю приятного просмотра, потому что дальше будет полная жесть. Не учитывая даже нашу ферму. <связываю> ну блин. По не говори вообще. Блин. Я теперь так я починил вылеты угу. дерево у вас когда-нибудь бывало такое допустим есть маленькая дырка для лестницы в хате вы заходите туда а там две сочки, спас и томик очень довольно таки приятный сюрприз спасибо хозяину этого дома -а -а -а. три. Это, три бомжа патрон Может да их дом. Тут соляный замок. Ну, у нас тоже был соляный замок. Меня крашнули, меня меня крашнуло. Понял. А кто тебя крашнул? Вы залутались меня, вы залутали? Нет. Ну а почему? Ну, Блин, там было... Надо было. Надо было. Надо было. А откуда Блин. мы знаем? Вылетел ты или нет? Ты бы сказал перед тем, как вылетел. <свят> да золотали, <залутали, свят> золотали, золотали. Вы золота, ой, спасибо вам, ой, ой. и засылили, засылили мою косяночку. спасибо. Ну, Люди, вон ту мы не дорыдили. вон ту Так одного убил, прямо, прямо двери убил, Прям прямо одного у двери убил. Охуенно. <свят> а где Шашки. новую кибитку построили? 6 шесть как это мило. Red. Ничего, Антон, пошли дальше. Это он очень зря. Улети сейчас. Улети. Че <свеч> по реакции, no, no, дорогой? No. Шесть скрапа. Нормально. Убивай ты типа, не понял. Я тебе голову даю. Что это? Я читер? Блин, Я, я умный голову даю среди, как что? почему такие читбоксы большие? <свеч> Под нами лестница. Я понял. А, я хочу к вам. Пос... Летишь к нам? Я хочу к вам. Вам можно вот тут вот. А двери тут не а -а -а. Это... ну кстати, сейчас ты нам нужен, раз Вот сейчас ты нам нужен. Только нам карты а брать? Давай сверху вниз, сверху вниз, сверху вниз. Ты же говоришь одна дверь. Вот тут лестница. Вот тут вот. Да. Давай сюда. Ладно, я все картыч тогда беру. Нам картыч нужно больше. Беру. Кар... беру, беру, беру. Я тогда, тогда я на крафт ставлю почти, почти стак. Ну, ладно, 52. Вс довольно-таки быстро. Не, забейся на бомжей, это бомжспам, чуваки. У их убивать, они просто побегают к себе. Просто вставайте в коптер, блять, и все. Они просто себя лутают. Нет смысла их убивать. Я просто их логику не понимаю, как они нас залутают? Если даже каким-то чудом убьют. Хил потратить. Ой, зажимирлютый, зажим лютый. Это гвоздик. Роду... я понял, я понял. Откуда он сходит? Из какой цели? За деревом, за деревом, за тем деревом. Юзет. Mm -hmm. Да-да-да. Читы. Или читы? Что-то кликает быстро. <laughs> типа, он реально думает. Антон, чекни, почини, если что. Ну коптер так сломает, он он полный. А по что он стреляет? Он клоун? Он по коптеру стреляет. Коптер. Он, скорее всего, он матча мало сносит. Он, скорее всего, это урон урезается же, урон урезается из состояния. Грушарус, гений, земли. Или давайте камушком додолбим, чтобы типа сэкономить. Не? Грушарус, гений. Давай быстрее, давай. Я смотрю, лестницу. Зачем ты камнем долбишь? Ну игруша рус. Олозис. А он плавит? А где он сам? Подожди. Ты. Антон, на коптер. А коп... ты А можешь на коптер? Попробуй на коптер ребят, сесть. Антон коптер посадите, чекайте лут. Давай выписал. А, все, можно, можно, в коптер. Палку Зачем типы Золотать, За чуваки. О, какие приятные звуки выстрелов. О, как тут... Это называется просвет, что ли? Что доброе? Как же тут... Можно вот это вот убрать, пожалуйста? Я ничего не вижу. Он там, посади кого Спасибо. Под нами. Ой. Да, ебало. Прият, принимай. Подожди. Сейчас. У меня 12, -12 карточек. Постепенно. У нас устройство... Вот ушка есть, интересно. Серевика рев... рев... рев... легче. Подожди. Серевика легче. Подожди. Серевика легче. Серевика легче. Серевика легче. Серевика легче. По сути, коптер. Нечем его, блять, убивать-то. Есть? Сян могу, могу рискнуть, сядь туда. Сядь. На, на, на, на меня сейчас сядь. Подожди. Давай. Сядь на меня, я пошлепну. Так. Да, да, да. Да скрафьте что-нибудь, я, я не знаю. Кит возьми. Да Андо. Кит. А, кит. Там, там второй коптер. Сзади еще. тебя, пиздюк. Я пизду вам уже, я, я, я, я, я, я, я уже. уже рядом. Я уже рядом. Сколько у него ХП? 7. А, Это, и убивай, и убивай, и убивай, Антон, я сейчас залечу, убивёшь, А нет, заряжаю, заряжаю, стой, заряжаю Блять! Взлетай. Готов? Взлетайте, взлетайте Сядь! коптер Сядь! Коптер сядь За одного коптер посреди Одного убил, одного убил Убил Убил Лучше, лучше, лучше, лучше Всё, давай, типа Зарядиться ну, надо Ебать металла Не лутай, Грушарус Ааа, засейвите Засейвите Зарядиться надо Двое Что засейвите Грушарус, блять, фул лутаешь Засейвите за Вот это вот Для костянки О. Грушарус, мне кажется, пизданул Я, я, я об этом и думаю хм, хм. Я пока заряжаюсь вот ту... Там тип снимать. с бетоном Про... Беги за хату, Грушарус За хату, беги каменная Там тип с бетоном Вот он Давай, давай хорошо. Ну ладно. За деревом. А почти, почти убил, почти убил, все. Убил. Хороший, давай, давай, давай взлети. Грузарь замлетается коптером. От нихуя не вижу. Я понял. Два при том. Я ему двадцать пять хоп поставил. Садись, У нас так коревиков. Строка Ревиков. Не хватит это до пачки меня пять штук. Не хуя. не буду. Ой, знаешь откуда, конечно. Но нет, еще рано. У меня вообще ничего не забито. Груша, раз все хат, трупы. Там, там, там, там, там, хат, там, в хате деревянка лежит. Ал алло. Да. Да, да, да. Сади коптер. У -у -у -у -у. Нет, это врунишка. Пайпа, пайпа, пайпа. Пай -пай. Деревянка. Врунишка. О, нормально в нем. Ружьины есть. Они, они долбили, они это долбили, слышишь что? Да. лишат а, Бля, где этот мешок-то? 49 хп. И вот, аллилуйя, наконец таки мы поняли тот факт Почему там был огромный улей бомжей То есть, мы их убивали, они постоянно туда прибегали По той простой причине, что Тут кто-то долбил и не Додолбилось, да, так можно конечно выразиться Соответственно, те косянки, скорее всего Мы принимаем самое интересное решение Зарейдить их в ответ Но это было максимально-таки глупо И вы скоро поймете почему Б Бомжа обеигрыша, раз лутать будет сейчас на крыше, Антон, давай. Здесь, здесь. Я не могу, патроны закончились. Вот сюда вот, славно. А, меня убили. Меня убили. Убил одного. Под нами, заряжаюсь. 44 у него. Стой, стой, стой, еще 5, выше сзади. 5 садим. у него, 5 хп. Убил, домой. А -а -а. Поможей, деревом. На коптере это лутаем. На коптере это лутаем. Посади коптер. Ой, этого. А, -а, а с коптера не получается лутать. вот получается. Заутал пол. бомжи, я не понимаю, по кому стрелять. Его, кстати, когда он живой, не лутать. Я это заметил. Да, да я да, тебе да, про это да, да, да. Говорю. Тут еще одна косянка. А -а -а, бежит, бежит, бежит, сейчас ултать меня а Я судь сюда нет, один там. Да. да, умирай. Ты, давай, умирай, вот давай, давай. давай, Гуршерс сейчас залутаем. Пусть он сдох уже. Да, я сдох. Садись. Я беру костянку mm -hmm. или сразу тэпы спал. Нажал? О, да, да, да. У меня, у меня ревик ушел. О, Подожди, домой. тут еще один лаз остался. Вот он. На крышу, Антон. На крышу двое типов. На крышу. Садись, садись. Садись, садись. Слава. Тэппай. На коптер к нему подлети, Антон. Быстрее. Садись. Убил этого тоже. Окей. Ты справа. Хорош. Заехать к тебе. Ну да, заезжай, чтобы меня в спину не дешили. Типочек бежит, Грушарус, Типочек бежит. Где? Уже нигде. А вы уже убили? Золотой не у карточка. Вот он. Вот да. Опять батон пришел ебаный. Ну я у него пообзял, ему меня нет чем Камнем только. Что, блять? У кого тут чирка? У Лиси на каком ты рандом у Лиси? Наводку пошел. Вот грушарс в таком темпе чека типов. А мы пока долбим. Патроны заканчиваются. Понимаю. Залезла, залезла, залезла. Что я должен был делать? Как он выжил? Гуршарус, блядь, ты я должен с Где ты? Я, я пытаюсь, у меня патроны заканчиваются, брать. Угу. же очень. Его. Мы на него. летим на коптере. Ну отсюда пошел. Еще и бежит. Сейчас все разойдет. Справа, справа, справа. справа. Ебать. Посади коптер, сейчас сдохну. На крыше Сейчас будет бить тебя. Да, я понял. Улететь? Эм, я сейчас дохну, блядь. Я в коптере сижу, не двигаюсь. Грушарус, Магай ты где нахуй? Грушарус. Я питаюсь. Кого ты питаешься? Охуенно, ты пытаешься, угу. спасибо, блять. Втроем да, со соло чека, типов. Еще пайпушник, еще пайпушник не могу, брать Охуенно, залутай меня, залышишь, евски. Ой, ест. Yes. Да он... ты живой тебя нельзя лутать. Да, меня лутают, типы, С вот. Я-то в коптере сижу. Я не тебе говорю, зайди, что, что, что гушарс делает, блять. Я гушарс говорю, пускай меня залутает В чем проблема? Сейчас... Меня убили! Охуенно. Антон, ты меня залутал? нет это невозможно это невозможно ты нихуя не чекаешь вот почему-то невозможно блять я согласен с тем что мы сработали очень довольно таки неадекватно и друг друга ну как бы подвели грубо говоря Но давайте ребята будем реалистами идея вайпа никуда не уходит соответственно я начал апать дом я начал строить его я начал вот дополнять но к нашему огромному удивлению, я бы даже сказал не удивлению, к нам пришли наши долгожданные соседи. Вы скоро их сами увидите, и я бы сказал возина видите, потому что таких клоунов надо еще поискать, вот серьезно. Хата получилась максимально интересной. Немного максимально странной. Нет, она пока не готова. Тут почему она немного странная? Из-за того, что тут нельзя поставить лестницу. Но обычно я поставил, которая настенная. Прикольно выглядит, на самом деле. Mm -hmm. Прикольно. Вот тут Прикольно. можно сделать вот так вот. Если орки проберутся к наухату, это можно вот так вот. Блять, а откуда? Грушер все убивают. Да я на, то, на, на, это, на водочесных. Я ни с чем особо не буду. Редлайтинг строит дом, я плавлю, Куршарус стыкает да, с бомжами на... как же круто это смотрится. Ну я там сейчас поубивал, потому да я, я, я, я, я, Итак, дорогие друзья, мне кажется, вы уже заждались. Наконец-таки начало строительства большой фермы кукурузы. Большой. Насколько большой? Редлайтинг. Настолько большой, что она будет вмещать более сундука семян кукурузы. Соответственно, сундук семян кукурузы это у нас, ребят, умножаем на 6. Потому что на четвертой саде кукуруза дает 6 кукурузинок. Соответственно, это у нас три сундука скраба, то есть один к двум. И я бы даже сказал, это очень будет окупная ферма Кукурузы. Но не все так просто. Нам будут постоянно мешать красть, убивать нас и подсиживать у хаты. Что уже происходит на стадии строительства самой фермы кукурузы. Это было довольно-таки сложно. И надеюсь что наши труды, которые уложены в эту ферму, как и во все другие видеоролики, вы поставите лайк и подпишитесь на канал. Потому что я это очень и очень редко прошу. Потому что я уже не ютубер. На, грубо говоря, частная компания, по словам администрации. И вот уже завершение первого дня нашего выживания, господа. За этот день мы построили более чем нормальную базу, выбили довольно-таки много лута, и соответственно построили уже каркас нашей фермы, долгожданной фермы, и все это дело апнули в железо. Этот день максимально-таки успешный, более чем, вот все последующие дни будут максимально-таки адские, как будто мы играли на уровне сложности хардкор, вот серьезно. Андон. Ау. Ты там живой еще? Да. Два часа дня. Че, у тебя? Гуршарс помогал? Нет. Он один раз только зашел на лабу на пять минут. Одного помог убить его а второй раз умер сам. Это плохо. А. Потом я его писал, а он не отвечал. Ответил спустя 300 лет, говорит, я занят. <свист> ну, я его, блядь, пранканул, что нас зарейдили. И как ты отреагировал? Что-то на плаксивом. М -м -м. Опа, сука, я тебя слышал. Часи ты пал? нахуя на 10, 10 наступил? Да. Сейчас он карту активирует, начнет пушить. Мы вылетим. Вроде один, но я не знаю, сколько их точно. Готов все мне двери открывать сейчас. Окей. Okay. Он сейчас может своих тепать в это время, пока мы тут хуй совсем. Пошли разгибаем его. Открой. Раш, типа ты один, понял? Нет, Раш, Раш, именно. Все, хватит. хватит. А ну, ну мы да, меня, это меня, было меня, ожидаемо. Меня, меня, меня. Давай ты сейчас все трейдом откинешь? Давай. Покинуть. Дай. Да. Нету. Нету бра. Нет. А у меня и двери нету, чтобы закрыться. Блять. Ну, если ты только железа скинешь. Я думаю, это меня, подожди. Что здесь скинуть? Просто такой чтобы дверь скрафтил там. То я сам топнусь, поставлю ее. Лети домой, Антон. хуво. Как же плохо все идет. Ладно. Да как кикнуть крушаруса? Кикнуть крушаруса? Устроить саботаж и а взять кого нибудь и другого. <laughs> Смотри, поставь первый рюкзак сначала. Мне там вчера досочки не хватило вроде бы. Или хватило, не помню. А тут есть сочка, может так изучить ее точечно. И Блять, мне не жалко есть. за труд Антона. Я посидел в голове сегодня целый день и нихуя нас них Сидел в лабе весь, и нихуя не сделал, да? Я сегодня, блядь, я все говорю. утро сидел в лабах. ты ко мне пришел только раз. Я За 6 часов. Ось. У нас человек, Лан, два человека. Лана. На коптер сейчас кверху идем. Эй, блять! Ну я говорю! Сядь коптер. Вот так. На крышу? Там пизда. Да на ты нахуй в ответ! Блять мне писта, мне больно. 50, 50. Открыл дверь и сразу, не зажал. Я в курсе, я просто по дверям имею. Ну да, у него, блять, залутал. А, а, хотя стой. стой. Так вот сюда, короче. Вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда. Да, вот сюда, вот сюда, вот сюда, рейди. А, Груша, блять, смотри, двери другие. Антон, я сдох. Убил его? Да. Короче, убежал какой-то, блядь, вообще в другой час. Кайф ебучего бомжа бивается, я больше не буду бахать, мне похуй. Вы меня не дефайте, блядь. Вообще не дефайте, Антон. Там полудура какой-то вышел, блядь, полуголый. Я хуй знает, как его вдвоем не заражали. Я его сразу зажал, это не он убил нас. А кто, блядь, вас убил? Вот с этой стороны, где ты сейчас ты ходишь, отсюда вышел еще один. Вот знаете, мне постоянно предъявляют, что мы в якобы видосах лажаем и так далее. Вот на самом-то деле, да. Именно так мы сейчас проложили очень довольно-таки сильно на самом-то деле. Потому что меня разъебали мгновенно, потому что я накидывал сочки. Это была моя основная ошибка. Надо было просто стоять в углу и дать там груши или кому-либо еще эти собственные сочки. Что же, блять, случилось? Меня разъебали, соответственно, их тоже разъебали. Сочки унесли, и мы пососали пенсил. Потому что потратили последние наши сочки. Это было 20 сочек с первого рейда. Мы еще 10 просрали охуенно и лагает и просираем лут каким-то бомжам вот серьезно мне стыдно за этот вайп именно ладно вот знаете иногда я задумываюсь о том что я на раз не самый удачливый человек в принципе потому что за полчаса просрать 30 сочек пару томиков и соответственно нарваться на антирейдеров это надо сильно посраться первый раз антирейдеры похуй залагала Эфки, ладно, второй раз антирейдеры прилетели, но это мы терпеть не стали Накидали эфок, убили, выбили сота Получается, но Нифига, я просто попросил Залутать сота, моя тема это не смогла Сделать, охуенно, груша ливнул Куда-то, Антона убивали А вот и сама командная работа Час теперь не было Спец. Вот именно Что ты делал? А? Только не говори, что дрочил, я тебе не поверю разоречил яс да Ты эту супер пирку не стер случайно Час перебить там волдырь спустя полчаса появляется от рук Да прохозы растись хоть не ага. У тебя сундук компонентов за полчаса. Ты на лобе сидишь? Мы с Тудатингом поговорили. Ты час назад уже был начать ивент сундук скрапа. У тебя остается полчаса. Ничего. Ну, сундук компонентов может, мы тебя заменяем. На тамелку. Вот, Или валю. Обидно. Подожди. Поэтому... А что мне надо на... убить-то? У тебя полчаса. Хочешь Блин, с кикерчиком и... переспим, мне, мне, мне без разницы. Вот знаете, никогда я не думал о том, что у нас будет Дизмераль в команде, но она была. И сказать честно, я был очень этим расстроен. Было желание закончить вайп, но суть, соответственно, идея вайпа, она была максимально таки прекрасной, интересной, и ее нужно было доводить до конца. Я набрал себе силы, набрал силы в команде, и мы решили заняться наконец-таки нашей фермой. Закончить ее строительство, закончить строительство стены и начать рассаживать семена. Потому что семена, как я говорил уже ранее, очень довольно-таки выгодная ферма. Чем мы и занялись, и об этом вообще не пожалели. Но нас также ждали некие проблемы в виде соседей. И, сказать честно, я не удивлен. Ждем третьего нашего. чипиздрика. Быстрее, Грушарус. Я уже заебался смотреть эту кишку Грушарус. Реально такой клоун, Грушарус. Быстрее. Алло, блядь. Алло! отглубля блядь, старая, блядь, давай быстрее. Пожалуйста. Он чё, вылетел? Почему я не взял эфки сам? Блин, если я... Если я отожму, он меня увидит, Антон. Да. Ладно, похуй, я отжал, отжал уже. ты тут Гушарус нет? Нет, Ой, он пропал. Он же, он же починил вылеты. Ладно, удвоем, Антон. Пошли. Молодец, меня кинул. Если что, я дамажит. Очень сильно домашний Антон. Закитай я в комментариях. Меня кто-то убил, Антон, всех добили? Меня Антон убил. Вот сейчас, кстати, и проверим. Работает ли наша тактика или нет. Блять, е сейчас я, я, я сейчас пойду хату иду чек. Два за один. Ебать, лагает. Это просто. Что по звукам. Это просто невозможно. Хостинг лагает, пингует сервак. Это просто. О! Уже сотку как пинга. Вот Было 300. Играть. Ну. Вот что-то радует. Грушарский мне трейд. Во. Трейд, трейд А, просто? Да. Антон, сколько у тебя у меня свободно? две строки mm, сейчас oh. Bosh. Bosh. Bosh. трейд принимается 47 лет круто на oh. no. 47 блять я придал уже может кротеть взять <laughs> продать чтобы переработать ну no. ты самый умный Антон, подойди ко мне посмотри нет, а я картечи, блядь. На этом сайте, ни бура, ни картечи, ничего никогда не продается. И Но никто за... ничего никогда не продает. Да. Ты пытаешься что-то купить, просто. тебе никто. Вот хуйчик, кто, -то, кто -то, что продаст, вот серьезно. Ну да смотри, какие-то, блядь, играют тут. Во время этих лагов лучше всего пойти <смех> и что-то вырастить. Oh, пог... Погнали засаживать сервак. сейчас он пускай просто ляжет нахуй хуям Пошли Не похуй На других серверах все нормально, на этом я не знаю Как будто сервера умирает, сливает из чата Я покинула, чот, чот, чот, чот А на вы комфорт Маш... Машины загнали? Нет, говорю, Мы же как ты Давай семечки Давай семечки Не ко мне, там три, три строки в доме, Антон Как в дом-то, блять? Я уже не могу ставить, если что Смотри. А как в дом залезть. Смотри. Я уже даже ставить не могу. Все настолько хуево. Все настолько ужасно. Да. Боже, блядь. Тебе надо просто это увидеть от моего лица. Не, вы можете просто за мной понаблюдать, как я это ставлю. Это кринж полный. Это такой... На рек просто поставили. убиваю убивай он то не надо, не, не убивай. Положить? Нет, нет, нет, нет, нет, нет. он должен посмотреть этот. Ой, ой, ой, ой Ой, ой, Все ой. ложить Нет, нет. Он на землю смотрит, знаешь, чтобы не лагало. Сейчас, он дойдет. Что за Вот тут они залезают. Да, Ну заберите лестница. Сейчас. Забрал? от Антон. Нихуя не вижу. Антон, не тут. Вот тут они вроде залезали. Блять, упал нахуй. Ну поищи там снизу, я не знаю. еще Нету снизу. А они Что а тут снизу. как он тут-то? тут пыли, они тут залазили. Нету. Может, Хабаться надо. Так и хуй знает, может, груз... фуйсик снял. Груша, Груша, ты снимал? Лестницы, ты снимал, Груша? Быстрее, да нет. Алло. Ясно. Мы Яс... играем с ним Ясно, блять. <смех> вот, наконец то ты построил огромную стену, поставил там потолки и там никак не залезть, красава. Но нет, они как-то, блять, прорывались постоянно и постоянно. Мы их отстреливали, чем же вообще они занимались и мешали нам? Соответственно, была подспевающая кукуруза. Они ее собирали, и мы добывали, грубо говоря, три кукурузы на место шести. То есть, это был наш большой такой убыток. Да. Подспевающий, подспевающий. Опа, опа, ко мне. Ко мне. Опа. Он опять где-то залез, пиздюк. Она спелая. Антон, он опять где-то залез. Сейчас. Ну, надо собирать. Наверх, смотрите, просто, чтобы вас не пизданули. Ебать, школьники тоже захотели кукурузы. Убили Бер его? Давай, Убили Антон. его? Да-да-да. Лутайте, лутайте. Опять упал. Да, сука, пидорасы. Антон, иди, иди, пока мы тут всё Смотри, не построим. Смотри, у меня, меня, меня, меня зачанг где-то, не знаю, уже стр... строчка почти собралась. И вы нахуй залазите, блядь, свиньи. Мы вроде все застроили, я не знаю. А сейчас не покажете. Глянь на эти, просто глянь на эти стены, чувак. Там, если что, везде потолки. Я не понимаю. У них там вышка, вышка. Они с вышки прыгают. Да? Да. Тут вот вышка, стольки дерево. Ты уверен? Сломай. Вот опять упал, блядь, суицидный. Mm. Опять, опять, опять, опять, опять, опять. Упал, упал. Собирает, собирает. Собирает. Убей, убей его. Ломай лестницу. Опять, опять, опять. Быстрее, бро. Еще, еще, еще, еще, еще спрыгнул. У меня оружия нет. Убей. Ура. Это плохо. Я, я, я, я, я, я, я, сейчас, я сейчас кинусь и пойду я посмотрю. Я могу блядь. всех из шкафа выписать, блядь. О. Короче, всех выписываем. Хуя лестницу. А зачем нам ТРБ, ты зачем? расслаблялся. Подспевающий, подспевающий. Подожди, а какая раз Подспевающий, сколько дает? Три. Похуй, все, ну собираем. Похуй, похуй, похуй. Все Ладно. собираем. Все, собирается, надо. Да. Иначе эти бомжи, блядь, украдут все. Где, убей, убей, убей, убей Где он? Вот здесь. Собирает. меня оружие нет. Он нам помогает, нет? Наверное. Все соберите, опять вообще крым. все равно, ребята. Разница 3 и не, бля, даже 2 видел. Ладно, паука опять пришел. Антон, все собирайте, все собирайте. Я также собираю. Представь, вот одна кукурузинка – это один скраб Антон. Ну да. Ой -ой, ой ой ой ой ой как же это приятно. А мы их покупали одну кукурузинку, одну семечку. 20 семян где-то вот так вот. За 10. Да. Довольно выгодно. Скрапа, это очень выгодно, очень выгодно. Ну, так это просто. мало юзается, это, это очень мало юзается. Нет, если, вы, смотри, если бы мы фул спелые высадили, потратили пол сундука, получили 6 сундуков. Он упал опять и сдох. Опять, опять, опять. опять, опять. Упал а. и сдох. Клоун. Клоун. То есть на вар половиной сундуков. Уже, mm -hmm. вот, вот что за дереб ⁇ по пани просто. Он не умеет. Клоуны не умутся, я не знаю. Да все, мы сейчас кукурузы собираем, они больше не будут залезать сюда. Будут. Будут. Вот ящики поставил кукурузы. Приятно. Вы тут еще мне скинули? Вакду. ПВЕ вайп. Мне очень нравится, типа... Мы в основном просто рейдим убиваем, а тут что-то интересное происходит. Да, что-то необычное. Просто кукурузу собираем, вот Боже, груссаж, блядь, душнит. Все, ясно, идти нахуй отсюда. Реально, слезем, блядь. Быстро! Прикинь, сейчас вообще не за нас играют. Сидит тут, блядь, За механику. Точно. Нет, Может -то, он -то, им лестницу ты, отдает, ты, ты, ты, ты. слышишь? Лестницу просто обратно отдает. Охуенно. Мне это зачем? Мне, меня даже выйди, не выйди, выйди я... за границу, выйди за границу с хатой. Быстрее, Агушарус. Быстрее. Ушел, блядь. Ты еще скажи, а что ху... кукурузу им передаешь. Нет, контрабандист. Ну, ты все дышит. Куличка ну вот информации из ЦСР. Ну, смотри, Агушарус. Ой, блядь, ебут меня. Меня разъебали. Убил? Быстрее с этим, с этим. Убил его, Агушарус? Упал голову ему голову. Убил, дал. убил. Выходите хорош, с уша, блядь, Охуяки. Я ему бабашки, я ему бабашки я ему по стукнул. Подними меня, быстрей. Нет, сдохни! А какой подняй, Ягуша Он Сначала опять ш... тут. Убил. Быстрее, по... идите ко мне, чуки. Иду. Сначала дед убивал школьников, а теперь школьники убивают, деда. Ао, он опять там. Я умер там. Ты сет сет, бля, себе взял с пушкой. У меня было все. Упс. Вы с оружием? Да, да, да, да, да. А кто их в томика ебьет? Не я, не, не я. я. Там за стенкой. Это Жака и. Бахать, бахайте, клоуну, бахать его. Ну, почему я в соло стреляю? Идите пока нахуй. Что Просто идите нахуй. Перезарядка. Быстрее ломайте, Здесь, ломайте. Да. Смотрите. вот сундук скрапа вот сундук скрапа в какой стороне вход вот сундук скрапа вот пал... Ой -ой -ой -ой -ой -ой. раз два 5 давай попробуем попробуй накинуть да да нормально а, то, подожди немного кидай что мы могли потом забрать их и не сдохнуть по 4 по 4 давай можно тут сломать еще одну дверь мы сразу пичную золотаем по фулу. Представь, это единственный рейд за весь день. Ну как, второй уже. Первый мы проебали. Ебать, кричать, на. Два даже проебали. Два? Ну мы же... Да тише, блядь, не поли. Ой-ой-ой, это плохо, Антон, это очень плохо. Стой, давай сломай эту дверь железную. Зачем? В Поздно уже, мы накидываем сюда, Антон. Коптер летит. Да. Блять. 60, я, я же очень далеко. Я да. же сучку достал. Почему f -ка... Блять. Спасибо. О, бахать кто за. Ск сколько ебанули? Точно сколько? Все накинь, Антон. Все накинь. Пускай бахается быстрее. Кто потухнет, ладно. Кто не потухнет, окей. Уходой, ракеты на рейд. Рейд, reddit Да пускай рейдит. Нам еще все равно. Мы своим делом заняты. Ну что это такое, Антон? Верниш прицел. Если меня сейчас убьют, я просто закончу вайп прямо сейчас. Ну пожалуйста, подними, нет. пожалуйста, поднимай его. На шее нажимай. О. Прикинь, там 40 аборигенов. Ну, ну Антон, как... Как... я же об этом говорил. я же об этом говорил. Это была рейд-кибитка. А почему тут пока две остались? Я не знаю. Ты говоришь, что тут еще печная сверху, да? Да. Ну, блядь, ну блин, ну так было много зундуков. Взорвешься. Давай наверх. Давай печляю. Если и там ничего не будет. Блядь, раздать. Сиди тут, не чекай, не чекай, не чекай, отойди. отойди, отойди, сука, отойди. Блядь. С Подожди, может печка, может в печках есть 47 ракет, 47 ракет, 47 ракет, 47 ракет, 47 ракет, 47 ракет. 9. Похуй, пошли на антирэд. Похуй вообще поебать. Погнали. А Какой уголь, Антон? Летели, летим. Летим. Ты лети, у меня нет ничего на ковптр. Блять, клоун. Вот я охуенный пилот, я что сделаю? за нам а Что за тон нахуй? Чувствую жопой нас там отомеют. Нас там выебут. Похуй, ладно. Живем 9 жизней. Одну Попашки. проебали. Сейчас тоже одну проебем. Забираем. Проебим. Пиздим, пиздим, пиздим, долбой его. коптера С Садись, садись, садись, садись. Ебашь его сразу? Могу я в кого-нибудь закинуть. Давай А, зав... а, теперь... а ты тоже дох? Да, игра кончена. Хм, ну, просрали еще одну жизнь. Поздравляю вас. Красная ракета. Что я могу сказать? Антон, пожалуйста, комментарий по поводу этой хуйни. Я ебал рот людей этих, блядь. Пофиксили скоростные, называются. Посмотрим, как они пофиксили. А, они у меня даже не изучены. Потому что мы не долбоебы. Ладно. Крутое окончание дня. Я сейчас предлагаю поставить эти компостеры ебаные. И... А, кстати, да. Да, вот этим и займемся. Заодно все изучим, и заодно скрафтим еще эфок. И... А знаешь чё? Порох. Что? Хуй тебе, у нас презента нету. Блядь.